всем привет сегодня хочу показать вам как мы собираем заготавливаем семена томатов и перца мы выбираем только лучшие томаты и лучшие перцы если перцы или томаты где-то повреждены мы такие томаты не берем это все уходит на соки томаты выбираем только только самые лучшие но давайте вот я взял несколько томатов сейчас вам покажу как мы выбираем как правильно надо выбирать. Итак, давайте мы возьмем такую вот мисочку. Начинаем выбирать семена. Я использую такую вот обычная палочка плоская. Ну, хотя можно взять чайную ложку. И чайной ложкой выбирать. Ну, я в основном предпочитаю деревянной палочкой. Выбирается со всех камер полностью семена. Если ничего такого особенного нету, как бы тут все выбирают своему кто-то выжимает кто-то через соковыжималку шнековую а потом семена эти промывают я выбираю так вот каждая камера в каждой камеры выбирается семена обязательно томаты должны быть все в идеальном состоянии нигде ни такого пятнышка нигде ничего не должно быть это может быть какая-то болезнь начальная стадия и все это уже будет передаваться на семена Выбираем семена, полностью с соком совсем, а потом уже сами томаты пустим на сок. Это хороший получается сок, очень густой, так как мы саму влагу убрали с томатов, и остается одна мякоть. С мякоти получается довольно густой сок. Больше всего мне нравится все вот таких вот темноплодных томатов. Сок получается просто суперский. Да не только с темноплодных, даже с розовых томатов. Очень-очень вкусный. Так, полностью процесс э, сбора семян каждого томата я показывать вам не буду. Сейчас выберу и покажу вам, что мы делаем дальше. Вот я выбрал уже семена. Небольшое количество. Если бывает здесь очень много сока, с помощью вот такого вот ситечка. Вот она. Лишнюю часть воды удаляем с сонного сока. И все. Пересыпаем вот такие вот кулечки. Так как у нас очень-очень много томадов. Вот такие вот зимкульги. Вот, зимкулек сам подписан. Вот номеру 74. Вот, с номером, с надписью, с названием сорта. И сюда переливаем полностью семена. Вместе с соком. Воду мы не добавляем. Только в собственном соку. Просто раньше мы добавляли воду. Ну, было как бы замечено, что схожесть семян со временем теряется, если добавляется вода. Во-первых, если вы живете в квартире, вы добавляете воду, она с хлоркой. Вы когда не видели трубы, по которым идет вода? Вот, городская. Там просто кошмар. Там вирусов больше, мне кажется, чем где-либо. А так, собственный сок, здесь ничего такого нету никаких болезней, ничего. И не хотелось бы, чтобы в такой воде, там, 3 или 4 дня э, сбраживали семена. Семена напитываются этой водой, соответственно, не начинают болеть, и схожесть у них теряется. Так, если вы будете замачивать их в собственном соку, такие семена могут у вас и 10 лет. И через 10 лет, может быть, 70% схожесть у них. Так что переливаем такой кулечек и оставляем где-то на три, на четыре дня для взбраживания. Вот я перелил все семена в кулечек. Здесь сока вполне достаточно для брожения. Мы закрываем кулек оставляем в углу только небольшое отверстие, чтобы при брожении выходил газ, чтобы кулек не разорвало. И вот такой вот кулечек ставим. У нас есть специальные коробки. Мы ставим в эти коробочки их. И вот в течение трех-четырех дней наш наши наши семена будут бродить для чего э, нужно брожение для семян на семенах вот на самих семечках есть плацента такая оболочка вот она даже здесь видно если посмотреть если ее не удалять то она засыхает и потом когда вы начинаете высевать семена она довольно плохо отходит Семена плохо начинают напитываться влагой и плохо прорастают. Надо обязательно, чтобы эта плацента отошла от самого семечки. Итак, оставляем на три или четыре дня. Вот у нас, ребят, такие коробки. У нас их много. И мы в них ставим вот такие вот кулечки. Вот сегодня четвертый день. Все семена... У нас перебродили, даже появилась плесень в некоторых кулечках. Если появляется плесень, ничего страшного, не бойтесь, семена ваши не пропадут. Теперь нам остается только промыть семена. Желательно, конечно, промывать в квартире под проточной водой. Ну, так как мы сейчас на даче, я буду промывать в обычном ведре. Вот видите, если взять семечку, вот, прижать на нее, вот. Сразу чувствуется, что плацента уже отошла. Семена нормальные. Прямо такой запах помидоров, перебродивших. Здесь целая кучина с Это уже часть. Часть мы уже промыли. Я вам покажу, как мы промываем, и что мы делаем дальше. Промывать семена я буду сейчас в ведре. Вот у нас такой есть старое, старое, боевое наше сито, которое мы промываем. Вот берем кулечек, Конечно, одной рукой неудобно это дело делать, Ну, сейчас я вам попробую показать, как все это дело проходит. И водички хорошенько-хорошенько промываем. А главное, чтобы вот эта вот жидкость сама отошла от семечек, то есть не жидкость, а этот самый сам томат, куски томата. Так, неудобно до ужаса надеюсь, все семечки... Так. А теперь все это хорошенько протираем. Так. И сквозь сито остатки томата, вот это вот красные, А так как они уже перекисли, видите, они сами разваливаются. Вот я промыл семена, удалил их от плаценты. Теперь высыпаем их на сок материи мы ну, используем какие-нибудь старые ненужные простыни вот так. для чего это мы делаем мы должны убрать лишнюю влагу из семян мы сейчас аккуратненько аккуратненько это одной рукой неудобно вот так вот раз Но двумя руками конечно это раздобнее. и потихоньку полигоньку вот так вот протираем их слегка мы не сможем повредить семена так как семена у нас влажные они эластичные и повредить мы их не повредим нельзя я лично честно говоря не советую сушить семена вот пример от вы промыли их вот так положили кучно на какой-то кусок материи или на газету и оставляете их просыхать потом когда они подсыхают вы пытаетесь их оторвать отсюда пытаетесь рассоединить вот этой вот кучи целой потому что они все слиплись и что получается получается то что вы повреждаете семена даже если семечка пополам не треснула, все равно в ней появились микротрещины в эти микротрещины попадают всевозможные грибки и ваши семена соответственно погибают Микротрещины вы же не увидите правильно и ломаете семена почему-то что они сухие начинаются становятся, то есть становятся хрупкими лучше протереть их вот так вот вы их не повредите слегка небольшими движениями руки вы их перетираете перетираете и они становятся уже рассыпчатыми это мы делаем обязательно теперь перетертые семена мы сейчас положим в специальную сетку какую я вам сейчас покажу вот что ребята я вам хочу предложить смотрите это мешочек для винограда. Это для того, чтобы его виноград. Вот такие вот мешочки продаются. Они из двухкилограммовые. Вот это 2-килограммовый. Есть трех, четырех, пяти там. Довольно большие есть. Вот такого мешочка хватает вполне. Ячейка здесь сеточки очень очень мелкая. Вот, смотрите. Все семена. Это мешочки. Он завязывается. Здесь я сделал бирочку вот такую вот с номерком. Это кусок пластика обычного. Сюда приклеил скотч, чтобы можно было на нем писать и легко стирать. Если написать прямо на пластике, вы потом просто не сотрете. А со скотча оно легко стирается. Вот она затягивается. Можно затянуть свободно. И все. И таким способом можно сушить все. Не только семена томатов, также я в этих мешочках сушу и сам перец это хабанера скорпиона ну, без разницы, любые любые перцы, даже которые довольно влажные много имеют влаги, их просто разрезайте на кусочки складывайте в этот мешочек и в этом мешочке они сушатся вот в таком вот мешочке и можно сушить вот я их уже уложил сюда, смотрите стукнул они подлетают. Все, они уже не слипшиеся. Ничего вы не повредите. Через час я пройдусь, еще перетру их слегка, чтобы рассоединить. Может где-то какие-то соединились. И потом хотя бы раз, три часа подошли, стукнули, они, видите, подлетают. И они довольно легко и довольно быстро высыхают. Сушить надо обязательно в проветриваемом помещении или лучше на улице. И самое главное, нельзя... Это самое, сушить их на солнце под прямыми солнечными лучами почему? потому что так как у нас семена влажные и внутри у них есть влага от прямых солнечных лучей внутри семечки температура остается критическая и от этой температуры само ядро семечки погибает оно просто-напросто варится там все семена, которые остаются под семенами другими, те еще выживают а те, на которые попадают прямые солнечные лучи погибают так что сушить надо обязательно в притененном месте. И чтобы было поток воздуха. Желательно, чтобы сказнячок. На сквознячке они в течение 3-4 дней высыхают. Ну, я на всякий случай всегда оставляю, они у меня сохнут до 5 дней. Когда семена высыхают, мы проводим полную калибровку всех семян. У нас есть вот такая вот настольная лупа. Она еще называется Светильник клуба настольная. Очень классная. Трехкратное увеличение. Видно каждую семечку. Все поврежденные семена, все семена, которые имеют черный цвет, все это удаляется. Мы выбираем только самые-самые крупные семена, самые хорошие, самые качественные. Все, кто покупал на семена, видели, какие семена мы присылаем. Мы присылаем только семена самого высшего качества. После высыхания все вот эти вот семена мы запаковываем вот такие вот зип-кулечки. Вот такие вот. Они у нас большего размера есть, в зависимости от количества семян. Но в основном культи в два раза больше, чем вот этот вот. И храним их в специальных боксах. Это пластиковые ящики, которые герметически закрываются. И хранятся они у нас в холодильнике на, самом, на самой нижней полке. Семена все должны быть перебраны хорошо высушены и подготовлены для хранения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеоролики. И больших вам урожаев!